Всем привет! Добро пожаловать на канал VodvStream! Сегодняшнее видео посвящено вопросам разработчиков. Дело в том, что я с ними связался, и они сказали, что ответят на наиболее интересные вопросы, которые я им пришлю. Ответ даст мне компания либо в виде текстового документа, да? либо придет один из представителей компании, и мы зададим вопросы, на которые услышим ответы. Я понимаю, что и у вас, и у меня есть информационный голод, и нам очень хочется многое узнать, но на форумах, листая, да, мы ничего не толком не можем узнать, потому что там мы просто общаемся, и нет-нет, но редко проскальзывают ответы. Там соединиться с друзьями, но нет, тоже ничего не знаю. Единственная возможность – это задать вопросы напрямую разработчикам. И им большая благодарность, что через меня это можно сделать. Поэтому у меня большая просьба. Данное видео будет размещено не только на YouTube-канале, по данному видео, кстати, оставляйте свои вопросы, но также на форме калибра. Поэтому пишите туда тоже интересные вопросы, я сделаю подборочку и отправлю разработчиков. А там уже они как смогут, так нам ответят. Единственное, у меня очень большая просьба. Давайте зададим действительно интересные и умные вопросы. Потому что вопросы типа будут ли прыжки, их не будет. Это однозначно. Вопрос, можно ли будет протестировать оперативника перед его покупкой, такого вопроса тоже не надо задавать, потому что нельзя это будет сделать. Или можно будет обменять оперативника? Тоже нельзя. Давайте действительно придумаем интересные вопросы. Какой быть неф оперативником, да? почему тот и тот им будет. Когда будет введена какая-нибудь определенная вещь. Я еще тоже хочу задать свои вопросы. Мне, допустим, очень интересен вопрос как к стримеру, да? как к человеку, который проводит розыгрыши, а почему нельзя сделать подарок другому игроку. Лично мне неудобно, когда я хочу, хочу разыграть приз, мне приходится присылать там, номер телефона, на который оформляют заказ и, соответственно, я подтверждаю, да? потому что это очень неудобно. Также есть, есть друзья у меня, которые хотят кому-то подарить, да, тем более скоро новогодние праздники, но этого нету. Например, есть такой вопрос, я честно, честно даже уверен, когда будут новогодние праздники, да, новогодний квест, где будут эти камуфляжи, которые, ну, если честно, народ вот 50 на 50. И вопрос, а будет ли там кнопка? Лично я уверен, что кнопки отменить показ неисторического камуфляжа не будет. Можно задать вопрос, а когда она появится? Тоже есть вопросов очень много. Поэтому давайте действительно соберитесь, придумайте очень хороший интересный вопрос. Я его обязательно отправлю, получу ответ и с вами поделюсь. Ну и на это все. Пора завершаться. Больше мне нечего сказать, кроме того, что присылайте вопросы. С вами был канал Вот Девострим. Пока-пока. Увидимся в бою.